Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике я вам немножко расскажу про наш отдел дотелинга. Здесь у нас делают такие работы, как химчистка, полировка автомобилей. В данном случае у нас будет работа, связанная с химчисткой салона и небольшими доработками. Точнее, ремонтами. Вот мы демонтировали сидение. Здесь вот на водительском сиденье есть порез, точнее протертость которую нам надо будет восстановить. Ну и плюс сама боковина немножко тоже подпросела, и ее мы тоже будем восстанавливать. Ну а теперь давайте к самой химчистке. Значит, примерно вот до такого состояния у нас разбирается салон. Тогда, когда мы делаем химчистку, мы всегда вытаскиваем сиденье. Во-первых, это удобней работать с автомобилем тогда, когда здесь место больше, а, во-вторых, это более качественно. Ведь если стоят сиденья, вот в этой зоне, которая находится под сиденьями, невозможно нормально очистить ковровое покрытие, ну или в данном случае это у нас что-то наподобие линолеума. Вот эта зона, которая находится между сидениями, она точно также обрабатывается в данном случае намного легче, чем если бы здесь находились сиденья а, а, Уже с машиной работы производится, что-то уже почищено, например, потолок уже был нами полностью очищен. А сейчас ребята занимаются очисткой вот этих вот задних диванов. И давайте покажу, как это будет примерно выглядеть. Ну, вот перед нами у нас правая дверь передняя, значит, пластиковые ее элементы, на вид вроде не сильно то и грязные, но на самом деле вот есть линия, да, вот эту зону мы, ребята, прочистили первым проходом, а вот эта вот часть в том виде, в котором она есть. И вот все вот эти вот жирные отложения, они после химчистки убираются, то есть он, пластик этот становится более матовым и ну, естественно чистым, а жирных отложений здесь за время эксплуатации этого автомобиля достаточно много ну, не считая так же как и вот всяких вот таких вот пыли грязи и всего остального также и здесь у нас достаточно загрязнения, эту обшивку вообще не трогали там на задней двери видите, да, там что со стеклом происходит в своей работе мы обычно используем несколько систем химчистки, да, то есть это торнадор, это вот специальные щетки, экстракторы, которые вымывают сразу химию. Химию мы используем только немецкую, только Мерц, точнее Кох Мерц, которая биоразлагаемая, то есть остатки ее никогда не остаются в салоне, то есть она за некоторое время после химчистки полностью исчезает из салона, то есть это гипоаллергенная и безопасная химчистка. Химчистка салона у нас завершена. Все элементы салона у нас собраны и прикручены, так как это должно было быть. Можно посмотреть, что у нас убрано все. Даже вот там вот за сиденьями. Вот, допустим, под сиденьями. Элементы, которые, помните, я вам показывал, не очень чистые. Все это очищено. Все это можно сказать, девственно чисто в этой зоне тут также обшивки все полностью у нас очищены остались только некоторые повреждения, которые есть на обшивках вот допустим, вот в этой зоне это не грязь, это вот царапина, к сожалению, химчисткой это не уберешь это уже ремонт салона, но все, что касательно того, что было испачкано, здесь сейчас идеальный порядок Подобная работа у нас занимает один рабочий день, как правило. Ночь машина у нас остается для того, чтобы она подсохла, потому что после химчистки, особенно тканевого салона, ему все-таки нужно просохнуть. И просохнуть ему нужно с открытыми дверями. Если сейчас закрыть машину, выгнуть ее на улицу и оставить на какое-то время, то может появиться затхлый запах, чего ни нам, ни вам не нужно. На этом все. Спасибо за внимание. И до встречи в следующих роликах.